Привет, меня зовут Михаил Захаров, и сегодня я хочу рассказать вам, как сделать вентиляцию в частном доме. Поехали! Когда мы говорим о вентиляции, мы, как правило, подразумеваем вентиляция как вытяжка. Вытяжка из помещения. Но зачастую забываем, что когда мы что-то из помещения удаляем, например, воздух, то нам нужно компенсировать его, иначе создается разрежение. И эффективность такой вентиляции крайне низкая. Чтобы вы понимали, если у вас в помещение вытягивается воздух, а взамен сразу же не подается приточный воздух, то у вас она, производительность вытяжки резко падает. И тогда, когда вы ставите помощнее вентилятор на санузел, и он у вас не тянет так, как вы хотели бы, проблема не в том, что вентилятор плохой, проблема в том, что... Он высосал весь воздух, который только можно было высосать, и он ждет, пока вы откроете окно, либо дверь, для того, чтобы вдохнуть снова воздуха и немножко заработать. Отсюда первый принцип, очень важный для вентиляции. Если есть вытяжка, то должен быть приток. Как правило, для частных домов и вообще помещений, где живут люди, это тоже так же относится и к квартирам, об этом забывают. От этого эффективность вентиляции, а она обычно, естественно, сильно падает. И воздухообмен в таких помещениях крайне плохо организован. Когда мы говорим о притоке и о его необходимости, то нужно помнить, что приток бывает двух видов. Это организованный и неорганизованный. Как правило, в квартирах и домах используется неорганизованный приток. Что значит неорганизованный? Это значит, что... Он заходит, попадает в помещение случайным образом. Как это происходит? Это происходит с помощью открывания окон, дверей, когда вы выходите, заходите в помещение с улицы. Тогда в этот момент здание словно бы вдыхает в себя этот воздух. Вот это неорганизованный. Если вы там целый день не выходили, то у вас эта вся герметичная коробка закрыта и никакой воздух туда не поступает. К организованному притоку относится приток, который вы специально... Позаботились о том, чтобы он в нужном количестве, с нужными параметрами температуры и частоты поступал к вам в помещение. Если на неорганизованный приток там, как правило, никаких устройств не делается, то для организованного притока вам необходимо что-то сделать. Это могут быть клапаны инфильтрации. Это такая дырка в стене, закрытая с двух сторон, и там есть какое-то подобие фильтра. Это настенные компактные клеточные установки. Это такие коробки, они примерно чуть больше размером кондиционера. И они с улицы забирают воздух, чистят его через фильтры, пропускают его через обогреватель и с помощью вентилятора подаются в помещение. Там вы можете регулировать дело больше, меньше. Также бывают более сложные большие установки, они а уличного исполнения либо там какого-то другого. В общем, выбор этих устройств довольно-таки широкий. Следующий важный принцип вентиляции помещения – это принцип от чистого к грязному. Что это значит? Здесь я нарисовал план помещения двухэтажного, жилого, частного дома, где зеленым цветом я обозначил условно помещения, которые называются чистыми. Красным цветом я обозначил помещения, которые называются грязными. Чистое помещение это то, где в сравнении с грязным уровень выделения вредностей ниже чем в грязном помещении. Я сейчас объясню примеры грязных помещений, и вы сразу поймете, о чем речь идет. К грязным помещением мы относим ванная, где у нас есть большое количество влаги, выделяемой этой вредностью, ее нужно удалять правильно. Санузел, ну, что в санузле вредностью является, я думаю, объяснять не нужно. Кухня это также запахи, пар, ну и все, что связано с приготовлением пищи. Поэтому а в спальне и в зале у нас нету явных вредностей. Там максимум, что происходит, это люди, которые находятся и выделяют они влажный воздух, выдыхая его, и co 2 Это меньший избег по сравнению с запахами санузла. Именно поэтому вентиляция в доме должна быть организована таким образом, чтобы воздух из чистых помещений перемещался в грязные. На практике это выглядит следующим образом. В грязных помещениях мы устанавливаем вытяжные вентиляционные каналы. Вот здесь вот синим я обозначил. В ванной у нас стоит вытяжной канал. Решетка вентиляционная. И на кухне точно так же мы закладываем вытяжную решетку вентиляционную. Дальше это вентиляционные каналы, которые поднимаясь сквозь этажи выходят на крышу ходят на крышу. Возникает вопрос, как же сделать так, чтобы воздух из чистого помещения двигался в грязное. И это было достаточно. К сожалению, а может и к счастью, если мы просто поставим вытяжные вентиляционные каналы в ванной и в кухне в грязных помещениях, то это может не сработать. Объясню почему. Потому что здесь, вытягивая воздух, он его заберет, и если у вас неорганизованный приток в помещение то воздуху свежему для компенсации удаленного воздуха браться будет неоткуда. И эффективность вашей вентиляции резко упадет вниз, вытяжной вентиляции. Если же мы сделаем одну простую штуку и при неорганизованном притоке откроем окно в спальне, я покажу это вот таким вот образом, что я как будто бы открыл окно в спальне. Раз, раз. У нас появится приток, и вытяжной канал из ванной и кухни начнут словно вновь вдыхать этот воздух с улицы. И он пойдет вот таким путем. Часть его пойдет в ванную, потому что здесь есть вытяжная решетка, а часть его пойдет в кухню, потому что здесь тоже есть вытяжная решетка. И этот воздух не пойдет в зал, потому что в зале вытяжной решетки нет. Если только мы не откроем окно еще и в зале, закрыв вытяжные решетки здесь. Тогда, да, возможно, он пойдет. Но это не наш случай. Чтобы у нас... И здесь у нас получается, что воздух в спальне сменяется, заменяя грязный чистым. А чистый воздух заходит в помещение, и, проходя сквозь спальню, забирая co 2 сменяя грязный на чистый, он уходит вентиляционные каналы ванны и кухни. Точно такой же фокус мы можем проделать с залом. Открыв окно, у нас пойдет воздух вот таким вот путем. Само собой возникает вопрос, куда больше пойдет воздуха. Больше пойдет воздуха туда, где вентиляционный канал шире, либо где стоит вытягивающее устройство. Например, если у нас размеры вентиляционных каналов кухни и ванной комнаты одинаковые, но в ванной комнате мы поставили вентилятор вытяжной то он больше уйдет сюда, в ванную. Если же у нас на кухне стоит вытяжка над зонтом, ой, зонт над плитой кухонной, и мы его включаем, то больше будет идти сюда. Почему происходит перетекание запахов? Если у нас на кухне вытяжка мощная, а в ванной слабее, либо ее вообще нет, такое тоже бывает, то у нас кухня начинает искать, откуда бы ей сосать в себя воздух приточный. Все двери окна закрыты, а здесь у нас в ванной есть вытяжной вентиляционный канал. И он начинает вытяжной вентиляционный канал использовать на приток. Он начинает оттуда всасывать воздух. И воздух, проходя через ванную, попадает на кухню. Само собой распространяется запах. Либо, если у нас а, образуется сквозняк, и вытяжные каналы недостаточно хорошо работают, то воздух точно так же перетекает из ванны и кухни в спальню и в зал. Вот это простой принцип от чистого грязного. Возникает следующий вопрос. Как организовать этот приток воздуха зимой, когда на улице минус 20-15? Не на открывающихся окон. Для этого и есть приточные устройства различных конфигураций. Начиная от самых простых настенных клапанов, заканчивая приточными установками, которые греют, чистят, подогревают воздух и подают его в помещение. Отсюда ваша задача какая? Когда вы задумываетесь о вентиляции, либо о строительстве своего дома, и думаете, как бы там лучше всего организовать вентиляцию, то вам нужно предусмотреть приточные устройства в спальне и в зале. То есть организовать приток воздуха в чистые помещения. А вытяжку организовывать нужно в грязных ванной и на кухне. Не перепутайте. Если вы приток дадите в ванную, а вытяжку поставите в спальню, у вас все запахи из ванны пойдут в спальню. Поэтому это делать не надо. Все, подаем приток в спальню и в зал. Используем несколько используем приточные устройства. Либо, если вы не хотите ставить их, хотя я не понимаю, почему вы не хотите ставить их, то тогда открывайте окна в спальне и в зале. Как данная конструкция выглядит в разрезе? У нас есть в разрезе дом. Это тот же самый дом. Здесь у нас спальня чистая, здесь ванная. Санузел, они считаются грязными помещениями. И у нас идет сквозь два этажа вентиляционная шахта. Она кирпичная, она может быть как кирпичная, так и не кирпичная. Она поднимается наверх. Здесь наверху у нас заканчивается... Шахта, и здесь есть два вытяжных отверстия. Один вытягивает из ванной с санузлом, а другой вытягивает из кухни. Вот здесь они изображены. Раз и два. Если вы еще только задумываете о строительстве дома, то предусмотрите следующий важный момент. Старайтесь располагать грязные помещения рядом. Это упростит вам задачу по вытягиванию воздуха из этих грязных помещений. Тогда вам не придется делать вентканалы разбросанными по всему плану помещения. Вы их можете скомпоновать в одном месте и сделать одну вентиляционную шахту, как здесь, а не несколько. Потому что в данном случае кухня, ванная и санузел находятся рядом. И можно сделать одну вентиляционную шахту, которая будет выходить наверх. И с одной стороны поставить вытяжку от ванной санузла, а с другой стороны поставить вытяжку из кухни. Если бы у нас ванная находилась, например, здесь, а кухня здесь, нам пришлось бы решать задачу, как еще организовывать вытяжку из этой зоны. То есть у нас получилось бы не одна вент-шахта, а появилась бы еще одна. Это усложняет удорожать проект. С другой стороны, если вы счастливый обладатель двухэтажного, трехэтажного и там, скайки этажного здания, это точно тот же, самый, тот же самый принцип. Старайтесь грязные помещения располагать друг над другом. К примеру, если мы хотим на втором этаже нашего особняка поставить санузел, то лучше его делать рядом над санузом, который внизу. Мы с вами поговорили про приток, а теперь я хочу обратить ваше внимание на вытяжку. Вытяжки бывают, опять-таки, двух видов. Она бывает естественная и с побуждением. Естественная вытяжка – это когда вы выводите трубу. В данном случае у нас получился вентиляционный канал, вентиляционная шахта. Она выходит наверх, и здесь у нас никаких устройств не предусматривается. Если мы организуем правильный приток и воздухообмен в помещении, перетекание от чистого к грязному, то тогда у нас эта система будет работать. Это будет естественная вентиляция. Естественная вентиляция достаточно эффективная при правильном ее устройстве при правильном, при правильном устройстве ее. Естественно, вентиляция достаточно эффективная для жилых помещений и домов, также квартир. Но есть один важный момент. Ее необходимо обеспечить притоком, тогда она будет хорошо работать. И она может работать неэффективно в летнее время, когда у нас температура на улице плюс... плюс. То есть она очень хорошо работает зимой, но летом она работает плохо. Ну, потому что разница температуры, следовательно, воздух теплый не поднимается вверх, потому что на улице он тоже теплый. Также часто бывают проблемы с естественной вентиляцией, когда происходит опрокидывание тяги, либо вентиляция не работает вообще. Это возникает потому, что неправильно выведены вентиляционные шахты. Если вентиляционная шахта, в данном случае она выведена почти... На уровень конька ветер дует здесь возникает завихрение и все это дело задувать сюда есть вариант можно поднять выше на 0,5 метра или установить на макушку вот такой дефлектор это ротационный вентиляционный дефлектор в компании турбодифлектор собственно говоря от нашей компании здесь мы его устанавливаем и чем сильнее дует ветер тем сильнее он грустно тем лучше у вас вентиляция работает это способ устройства естественной вентиляции способ устройства механической вентиляции это второй вариант вытяжной вентиляции это с механическим побуждением Ну тут все просто здесь можно установить вентилятор если вы ставите вентилятор то, соответственно, вам нужно будет его установить вместо вентиляционной решетки. Подключить питание, правильно его установить, и, пожалуйста, пускай он у вас шумит. Либо можно поставить турботехнолог, который не шумит. Вот так вот он. Работает тихо, крутится и радует. Есть еще возможность установить вентилятор на самый верх, но, честно говоря, это сложно. Это сложно, и я не рекомендую, да и нет необходимости в этом никакой. Занимаясь вентиляцией уже более 12 лет, я понимаю, какие проблемы у людей возникают. И ко мне часто обращаются с вопросами, как мне сделать то или иное. Сейчас компания моя занимается производством ротационных дефлекторов, турбодефлектор. И турбодефлектор хорошо себя зарекомендовал. Я поставил его своим родителям, я поставил его... Своей тете, я поставил его своей теще я поставил его своим друзьям. И он сейчас работает, вытягивает, помогает людям экономить на электричестве, не шумит, хорошо выглядит. В общем, со всех сторон приятная штука. Специально для вас у меня есть предложение. Внизу под видео есть ссылочка. Вы можете по ней перейти, оставить заявку и вам скидка на турбодефлектор будет от... Наших менеджеров. Плюс вы можете проконсультироваться по тому, как организовать вентиляцию в своем доме. Если он у вас уже есть, либо вы хотите его сделать, мы вам подскажем, расскажем, объясним. В общем, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Удачи вам. Наверное, все. Ах да, чуть не забыл. Подписывайтесь на наш канал, мы еще будем рассказывать очень много про вентиляцию и должно быть интересно. Лайкос! Like